Доброго времени суток, 22 января, обзор рынка криптовалют и рекомендации по торговле Биткоин после вчерашнего падения нам показывает снова небольшое восходящее движение Здесь уже формируется такой небольшой восходящий трендик на дневочке Я даже его отметил здесь себе Четко цена отбивается от вот этого вот уровня ну, вот, так что можно считать, что пока еще это уровень поддержки, который идет, вот как бы такой восходящий. Ну и, собственно, сама цена биткоина у нас как бы двигается в торговом диапазоне, он на данный момент нисходящий, но тем не менее мы хотя бы представляем, где его низ и потолок, скажем так, да, примерно. От этого и определяться. По пятнашке, если смотреть, там как бы восходящее движение, тоже такой диапазончик вырисовывается. Ну, посмотрим. Пока что еще он так очень неохотно себя ведет. Будем смотреть, как он отсюда будет выходить. По такому как бы новостям, да, они в основном положительные. То есть там все знаем о том, что сеть Lightning Network разворачивается. Сейчас на биткоине там уже на сегодняшний день порядка 100. Нод, которые поддерживают эту сеть, и это количество увеличивается практически с каждым днем, буквально еще там, по-моему, 3-4 дня назад их было 30, сегодня уже 100, вот, комиссии, кстати, биткоина уменьшаются, не знаю, на этом фоне, не на этом, скорее всего, что на этом, вот график уменьшения комиссии на bidin charts и что конкретно еще по те интересного по биткоину, то что еще проведена была уже транзакция по Lightning Network. Это было показано там на видео в Твиттере. Эту запись. Вот, достаточно быстро, но э, технически непонятно было, как это реализовано. Там какой-то код показывал, в общем, нужно быть технически подкованным, чтобы, я так понимаю, понять это все действие. Но да, это было быстро произведено. Конечно, не так, как на данный момент, там полчаса транзакции на биткоине, хотя на сегвите они проходят быстрее. Так, э, значит, что касаемо э, битка, да, то есть движется пока в диапазоне, будет, наверное, показывать, не знаю, вверх, тут он хорошо закреплен за этим линией тренда который он пробивал хотя объем тоже особо не увеличивается по остальной альте там его снова показывает силу в отношении остального рынка ну то есть он больше делает процент по росту относительно остального рынка тоже касаемо все остальной альты, на практически практически все повторяет за битком да ну, тут тот же и тоже повторяет это же движение просто он более больше вырос немножко чем был. А, еще по новостям интересно, Значит, смотрите, там Швеция тоже создает свою криптовалюту Собирается выход... выпускать ее и использовать в качестве то ли основной, то ли дополнительной валюты в своей стране для расчетов Вот, это тоже, как бы, такой позитивный фактор Потому что, если она действительно будет там принята в ближайшее время То это хорошо скажется на, общ... на общем крипторынке он получит больше доверия и, соответственно, получит больше вливаний да, денежных со стороны инвесторов. Так, это что касается таких вот более важных новостей, я считаю. То падение, которое вчера происходило, оно особо ни на что не сказалось. Я еще раз хочу повторить, что здесь вот сейчас на дневочке видно, как биткоин у нас вырисовывает такой восходящий трендик небольшой. Вот он. То есть, она вчера отбилась от него, паниковать особо было незачем. Хотя я свои позиции вчера покрыл, покрыл, да. И сегодня, думаю, вот смотрю сейчас за, это, за этим уровнем цены, возможно, буду добирать еще обратно. Но нужно внимательно смотреть, пока такая вот здесь вот ситуация пограничная, поэтому еще говорить о чем-то стопроцентно рано. Так, просили меня посмотреть еще АДУ к BTC, АДУ к биткоину, смотрим на Битрикс. Так, у нас здесь вырисовывается такой треугольничек можно сказать технически вот такой вот интересный вот так вот даже вот так вот даже можно сделать вот ну и что сказать вот надо смотреть на выходе из вот этих диапазонов вниз то ли вверх вот ну как бы он здесь достаточно четко вырисовывается вот вот на него и смотрите больше сказать ничего не могу, потому что по новостному фону не знаю, что там <coughs> относить надо. Так, вот вопрос по поводу ZCL. Я даже не знаю, что это за валюта, но давайте посмотрим ZCL. Так, смотрим ее к биткоин. Я не знаю, что это за монета. А, Z Classic, ну это же форка, как бы мне сложно о форках что говорить, потому что ZEC монета сама по себе и, и сама не, не выдающаяся особо, а его Classic, ну как бы, ребят, я даже не знаю, я, я даже ее просто не рассматриваю вообще в качестве инвестиции, может быть там какие-то новости у него есть, я не знаю, да, добрый день. Поэтому, ну если это эфир Classic, да, по которому я говорил ранее, тот, кто там команда рабочая, там у них и форки проходят и собирается на их смарт-контрактах проводиться ICO, то это как там ведется работа. Что здесь делается и что они могут сделать, я не знаю. Ну, я, возможно, чего-то не знаю. Там, если вы знаете о каком-то фундаменте этой монеты, ну, я имею в виду, что там какие-то изменения делают с разработчиками, то сами рассмотрите, насколько они будут перспективными. Если будут перспективными, то, конечно, нужно обращать внимание на монету. Если нет, значит нет. Спасибо большое тем, кто будет смотреть это видео в записи. Напоминаю, что ведется трансляция ежедневно в прямом эфире в инстаграме ссылочку вы найдете в описании трансляция проходит 14.00 по мск каждый день поэтому если вам интересно быть в моменте в курсе новостей и задать свои вопросы пожалуйста переходите по ссылке в описании также напоминаю что новые видео по обзору крипто рынка и рекомендации по торговле я стараюсь вкладывать каждый день до 18.00 по мск поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео если вы этого еще не сделали если обзор вам был полезен пожалуйста поставьте лайк пишите Пишите свои комментарии по поводу сегодняшней ситуации на рынке. Ваше мнение мне интересно. Давайте подискутируем. И на этом у меня все. До новых встреч. До завтра. Пока.